Так, а если чуть больше? Больше, чем 500 миллион? Нет, не лям. Точно, там еще ляма не должно быть. Да, ну! О, привет! Привет. Сидишь, играешь? Хочу а сыграть-то. А что умеешь? Все сможешь сыграть? Песня у тебя играешь что-нибудь на ну, что сыграть что? Вообще четко, четко. Спасибо, спасибо. Понравилось? Да. Прекрасно. Значит, будете у меня в ролике. Все. Договорились? Хорошо. <связывая> а как только вырежи первое слово? <связывая> ну, хорошо. Как думаете, сколько у меня подписчиков? Не сто тысяч. Сколько? Сто <связывая> тысяч. Ну, вы почти угадали. Оху -ху -ху -ху. Как канал называется? Так, ну подождите, это вы не до конца еще угадали, а сколько у меня точно подписчиков количество? А, mm -hmm. еще mm -hmm. и золотая кнопка есть. Не, золотой нету. Жалко. Больше 100 тысяч. Есть вот такая какая-то. Ого, ого. Да. Фига себе. Так, э, в общем, подписывайтесь, а я пойду дальше, хорошо? Стой, стой, стой. Канал, кан канал, кан канал, или ясбикиров, или Бекиров. если что. Хорошо. ]かな? Все, хорошо. давай. Друзья, всем привет! Как ваши дела? Мои лично нормально. Извиняюсь за редкий выпуск роликов. Если сравнивать с музыкальными понятиями, то я сбился с ритма, но обязательно в него скоро войду. Господа, до 50 тысяч подписчиков не хватает прям, ну вот совсем чуть-чуть, там, по-моему, 150 что ли. Я знаю, мы можем сделать эту цифру прямо сегодня, поэтому, пожалуйста, подписывайся на канал, если ты смотришь мои ролики, они тебе нравятся. Реклама в этом видео не будет, поэтому спонсорами этого ролика будут все мои соцсети. Инстаграм, ВК, ТикТок. Ссылки на них я оставлю в описании. Переходи, подписывайся. Вот, например, в Инстаграме есть ролик, где мне недавно звонили мошенники со Сбербанка, я им на гитаре поиграл. А, баланс не помню. Ну, я не помню. Я, конечно, могу сейчас показывать баланс около 35 миллионов рублей. Слушай, друг, дай я на гитаре поиграю. В общем, там есть все, чего нет здесь. И обязательно подписывайся на этот канал. Это очень важно. 50 тысяч, ну вот прям чуть-чуть, чуть-чуть. Стой. Я тебя откуда-то знаю. Ты ютубер? Да. Сколько у тебя подписчиков? А что? Просто я откуда-то лично знаю, может, в ютубе видео. Может, вот так тебе будет более известно? Нифига себе. Я, я сейчас скажу, я видел? Давай, говори. Я видел? Акстар. Акстар. А -а -а. Слушай, я ща... ты сейчас видео снимаешь? Да-да-да. Тогда я сейчас попаду в видео, смотри. Давай. И снова седая ночь, и только ей доверяю я. Знаешь, седая ночь, ты все мои тайны. Красавчик, очень круто, молодец, Спасибо. молодец. Попадешь в ролик. А когда ролик? <свят> Блин, ну слушай, не знаю, у меня сейчас очень график такой плотный, надо там с Яриком Бров встретиться, и одной девочке гитару подарить, там надо. Вот, на улице поиграть надо, там, притвориться новичком где-нибудь. Ну, короче, очень плотный у меня график, очень много работы, очень сильно я занят. Хорошо. Хорошо. Ой, ой. Это мне интересно. Интересно. <Тебя>. Сори. Как у вас дела? Хорошо. Хорошо, что делаете? Сидим. Это прекрасно. Что, что-нибудь сыграть на гитаре? Давай. Почему вы так улыбаетесь? Я не понимаю. Да она просто <свят> куда уехала. Так, а что бы сыграть-то даже? Не знаю. Классно. Умел, умел. Классно играешь. Прикольно. Будете в моем ролике, значит. ролик Да что вы так пугаетесь? Просто на ютубчике в ролике будете и все. Как ютубчик называется? Как считаете, сколько у меня подписчиков? Как думаете? Ну... 1200. Чуть побольше, да. побольше. Пять? Четыре? По побольше, больше. Десять? Больше чего? Больше чем, больше, чем четыре тысячи. Шесть? Шесть? Ладно, мы так будем э, долго идти. О, ни... Ой, так, ни х***а. Так, без много. Ни с... себе. Это сто? отдается мы... Сто тысяч, Да, сто тысяч. Круто. Ну, ну так, чуть больше, как, да, четырех? Как, как, как канал? Как она вызывает? Так, ну подождите, а еще это же не все? Сколько еще? Нет, меня не сто, у меня больше. Миллион. Пятьсот 100... пятьсот 100... тысяч. 100... Ну ладно, мы, я я тянуть не буду. Вот сразу. Миллион. Откуда? Илья с Бекира пиши. Да. Илья. Илья. <свят> Все, девчонки, подписывайтесь на меня, окей? Okay? А я Давай. пойду дальше. <свят> Какая у них реакция будет? Я даже я просто не представляю. Сука. You're привет! From... А, привет. А, привет. Я, я вижу, что ты из Польши. Да, это правда. Да, это О. правда. О, прикольно. Ты готовишь что-то? Да, я Прив... готовлю. Нет, куда ты залезла? Моя кошка залезла на столешницу. Хорошо, что ты не ее готовишь. Предлагаешь приготовить? Не-нет, я котейк люблю, у меня у самого две кошки. Отлично, очень красиво играешь на гитаре. Вот, слушай, спасибо, спасибо. Да, я даже особо-то ничего еще не играл. Правильно работаешь пальцами. И че? В каком городе живешь в Польше? Я живу близко к Калининграда, в Гданьске. Гданьск? Да. Угу, понятно. И что, и как и как вообще Польша? Каково это? Это же Европа, там Евросоюз. Да, Евросоюз же, правильно? Знаешь, Польша — это как, не знаю, как Россия, только немножко экономика получше. А -а -а. Тут всем заправляет э, политика, и всем заправляет э, религия. Ничего нового. Да я вижу, у тебя прям крестик сзади. Видимо, хорошо заправляет. Чё готовишь? Итак, так готовлю ризотто. Ризотто? Это. Прикольно, прикольно. Я татарин сам, поэтому у меня рис в крови, я обожаю рис в любом проявлении его пропаренный. Нет, я с булгуром. А, с булгуром? Да. Ну, прикольно. Что у вас прям для Польши слишком светло? Это... Ага, лампочка, господи, Илья, дурак, дурак, лампочка существует. Билет, Илья. 27, мне 27. Угу, мне 21. Прикольно, прикольно. А это такой акцент по польский такой? Ну, классный, польский? Он такой, мне 21. один, а ну так туда вот немножечко, уходящий, в конец так. У нас как... с тобой тванг, знаете ли. Как ваши дела? я всю жизнь жила в Польше, поэтому, возможно, у меня есть акцент. А почему, почему ты разговариваешь по-русски? Не подкалывай меня, пожалуйста. Да нет, ну я же, что же это? Не со злобой. У меня родители... У меня мама русская. А, мама русская. Все да. понял. А ты прям, ну, получается, ты и польский знаешь, да? Да. А можешь прям... что-нибудь? Ну, при... круто. А можешь что-нибудь? Ну, сказать что-нибудь? А, На... Да, могу, конечно. Например, Левандовский. А... Robert Lewandowski. Okay, okay. Robert Lewandowski jest znanym piłkarzem, wow. Ma 32. Co jeszcze? Ma dwie córki, żonę, które się zajmuje karatę. Albo można powiedzieć, że ona uprawia uh, uh, karatę, albo można powiedzieć, że trenuje. Если бы я не знал, что это польский, я подумал, что у тебя просто слабо разговариваешь по-русски. Типа, вот так вот. У меня были такие мысли. Что такое? Что, что, что такое? Гитара, гитара. Чё сыграть-то? На свой пуст. я на я бы женился, замуж бы вышел за тебя сразу же. Вообще. Ребят, спасибо вам большое, хорошего вам я воздуха. Спасибо. Тебе спасибо, что я вам вечер сделал. Спасибо большое, ребят, счастливо, Пока-пока. Пока-пока. Класс, круто. Спасибо, спасибо, спасибо, спасибо. Будете у меня в ролике, не против? Да, Нет, мы не против. О, прикольно, прикольно, прикольно. А ну, скажите свой круто. канал или TikTok? А, не, YouTube-канал, ютубчик. YouTube чик Скажите, пожалуйста. Как думаете, сколько у меня подписчиков? Просто 100 тысяч, положено. миллиардов. Миллион. Сколько еще раз? Миллион. Нет, сто тысяч. Чуть меньше. Ты в <связь> а добавьте меня в ролик. Подождите. подождите. <связь> Можно я ну, вам вот такая штука. Давайте мы вам споем. <связь> я говорила, сотка есть. Я говорила. Так, ну вы не угадали все-таки. Сколько у меня подписчиков? Это еще ну окей, 300 тысяч. 300-500. 250. <связь> так, а если чуть больше? Больше, чем 500 миллион. Нет, не лям. Точно, там еще ляма не должно быть. Да ну! <смех> Блин, что ты такое? Евгений Бе... Бекиров. Бакиров И Бакиров. Илья Ильяс Бакиров. Мы, Мы... <смех> Мы подпишемся.